по свету. Я приехал в Кисловодск. Сегодня пройдусь по городу, посмотрю как, что изменилось, что нового построили, что осталось от того, что было. Потому что, как говорят не мои друзья, город очень сильно изменился за последнее время. На железнодорожном мосту до сих пор висят снежинки. Но в принципе, правильно. А что их снимать? Зима скоро. Что можно отметить из особенностей Северного Кавказа, а не Южного? В 9 часов утра в принципе, вы не встретите ни одного работающего магазина. То есть исключительно будут работать маленькие продуктовые лавочки, либо какие-то маленькие сувенирные. Но все остальные магазины будут закрыты. Это вот даже не Южный Кавказ, где выходя на побережье, уже в 8 утра работают все. Здесь совершенно другая обстановка, совершенно другое отношение к бизнесу. По сути, все начинают работать около 11 часов, а вон Белка через дорогу бежит. Успела Ну вот мы вышли в центр города Примерно так это выглядит Да, конечно, многое изменилось с того момента, когда я уехал Много что строится. Курортный бульвар 1 Вот на него, собственно, мы сейчас и выйдем Вот так это выглядит Да, надо сказать, к курортному сезону подготовился город неплохо Назанные ванны, сколько лет они стояли без ремонта. Буквально в прошлом году их отремонтировали. Площадь. Когда-то здесь был вот, поющий фонтан. Потом много-много лет здесь была пропусто. Лет 10 стояло. Запустение, пустырь. Ну вот еще одно, что в городе. Это Николай Угодник. Честно говоря, я против таких памятников, как то назвать правильно. В городе, где живет 50 на 50 мусульмане и крестьяне, мне кажется, все-таки места таким памятником где-то около церкви или самой церкви, но не в центре города. Город, в принципе, преобразился. Ничего не хочу сказать. Да, много лишних строений, много рекламы, много аренды, много нового строительства. Все в современных цветах, но, по сути, это гораздо лучше, чем то, что было 10 лет назад, когда уезжал отсюда. Была полная разруха, сплошные торговые точки и даже некуда было пойти. А сейчас мы зайдем в парк. Теперь небольшая информация для тех, кто приезжает в город Кисловодск на электричке. А, вот он вокзал, вы приезжаете сюда, выходите здесь, переходите подземный переход и выходите вот на эту сторону. У вас по правой стороне будет филармония и вниз вот по этой красивой дорожке спускаетесь прямо в парк. Сейчас я вам покажу, как туда дойти. В принципе, идти недалеко, так что если вы живете в Синдуках или в городе Пятигорске едете сюда на электричке, то выход в парк находится именно здесь, чтобы не возвращаться вам обратно. Такой живописный бульвар, к которому спускаетесь и попадаете прямо в парк. Далее Очень старая улица, в принципе, раньше она была вымещена камнем часто плитка, но в принципе смотрится неплохо. Мы зайдем в знаменитую Кисловодскую Нарзанную галерею, смотрим, как здесь внутри дела обстоят. Вот она. Вход абсолютно бесплатный, но в принципе есть свои часы работы, когда она открыта. Итак, первое, куда мы попадаем, это к большому источнику, где можно посмотреть, как попадает Нарзан сюда. Сейчас подойдем ближе. Источники. Вот там нарзанчик бьет, нас скважина большая. Ну и поскольку мы пришли с и решили съесть какое-нибудь мороженое, мы не будем пить нарзан, потому что мороженое с нарзаном это жесть, я так думаю. Революция будет точно. Ну и вот так же, как в Пятигорском парке, как я и говорил сейчас, время цветения каштанов потрясающей красоты деревья. На этом пятачке перед названной галереей стоит большое количество художников, которые продают свои картины, различные тематике. Можно нарисовать вопотреб, шарж. Все это стоит достаточно недорого, в принципе. Ну и картины, если кто любит Эльбрус или лошадей, здесь так классика жанра. Называемый нетленка, на которой всегда все художники зарабатывают уже много-много лет. И здесь же Знаменитый демон за решеткой, но его видно хорошо. Глаза светятся. Ну да, у него хорошая подсветка и, в принципе, вечером здесь очень хорошее освещение. Вот так это выглядит. Обратите внимание, какие тенистые аллеи, вечер сейчас где-то часов 5 вечера и сколько людей. Воздух, конечно, потрясающий, непередаваемая вещь, но в принципе она ощущается, только вы сходите с трапа самолета в минеральных водах, вы уже понимаете, что воздух совершенно другой, это не Москва. Ну и вот сейчас вы по дороге слегка купили пятигорское мороженое. Кстати, очень рекомендую всем. Я вот подходим к знаменитой стеклянной струе. Сейчас посмотрим, есть ли она. По-моему, есть. Много-много лет она уже течет здесь. Недавно, скорее всего, был ремонт судя, потому что все новое. Все красивое. Новые лавочки стоят. Красивые мусорники. Не странно. Вот место. числа. Отдыхающих всех стеклянная струя. Название получила. Вот по этому фонтанчику, который постепенно стекает из большой, скажем так, ванной, что ли, которая находится чуть повыше. Сейчас мы поднимемся, покажу вам. Те, кто сюда приходит, бросают мелочь, не знаю видно или нет, очень мало мелочи. На самом деле, когда я был маленький, мы сюда приходили летом, ныряли, выгребали отсюда мелочь. Милиция, она же, конечно, гоняла, но на мороженое нам всегда хватало. Потому что бегали мы быстрее, чем милиция. Милиция не ныряла. Вылезти можно было в любом углу. Так что вот это место, где мы зарабатывали далекие 80-е деньги. А сейчас мы пройдемся к речке Ольховки. Тоже красивое место. Называется Дамский мостик. Посмотрите сами. Место, где летом здесь даже умудряются загорать местные. Даже нет, не местные, скорее всего, приезжие местные лет сюда пойдут загорать. Ну и вот речка Ольховка, которая находится, течет через самый центр парка. Вот на этом месте, при этом, когда жарко, собирается очень много отдыхающих. Все умудряются даже залезть в эту воду. Она реально очень холодная, поскольку река горная. Лет по этой реке, если подняться, то можно ловить даже форель. И она здесь есть. Вода настолько чистая. Почему ольховка? Вот эти самые деревья, которые здесь находятся, это и есть альха. То есть, по сути, на протяжении большей части этой речки растет альха. Ну и отсюда получилось свое название. А вот сзади за мной так называемый Дамский мостик. Почему Дамский? Не знаю, наверное, история. Есть все-таки этого мостика, но на нем также любятся фотографироваться. Сюда приезжают свадьбы. Это одно из мест, где фотографируются обязательно молодожены, потому что места действительно очень красивые. Обратите внимание, вот за моей спиной начинается крестовая горка, так называемая, которая на которую можно подняться, если пройти примерно, по-моему, 420 ступенек, если я не ошибаюсь. Но ну, можно и пройти опять же по Теренкуру, постепенно-постепенно подняться вверх. И вот, как я уже говорил, на протяжении всего Кисловодского парка есть вот такие вот басты. По сути, это определение номер станции Теренкура. Высота на моря здесь 830 метров, спуск номер 4, одна в Зангалере 800 метров. Теренкур номер один. Круговой подготовительный. Это как раз для тех, кто только приехал в город Кословодск и начал свое восхождение, скажем так, на Теренкур высшей категории. Итак, о чем говорит табличка, которую мы только что видели. Весь Кословодский парк, по сути, это целая сеть Теренкуров. Дорожек, которые находятся над разным уровнем моря, высота на разном уровне моря, это примерно от 800 метров до там 1200 метров. Это разная нагрузка на организм, соответственно, и в любом санатории, в который бы вы не приехали, вам прописывают определенный вид маршрута, по которому вы должны ходить. Потому как есть такие любители, которые, приехали только в город, сразу начинают подниматься высоко, идут в сторону Олимпийского комплекса, на Красное Солнышко, есть такие места в парке, и начинаются проблемы с сердцем. Многие не выдерживают, и потом все заканчивается иногда скорой помощью. Поэтому будьте осторожны и придерживайтесь только того маршрута, который вам прописан в вашем врачу. А это наша любимая кафешка, в которой мы сейчас сядем, любим чай с травами, скушаем курочку вкусную и осетинскую пироги. Курица жареная, соус, да? И два чая с травками. И потом, как она красивая. Погоде, территория да. парка, да? Кстати, вот Кисловодск, одно из немногочисленных мест, где еще остался памятник Дзержинскому, как ни странно. Это знаменитая каскадная лестница Кисловодска, которая лет 25 стояла в разрушенном состоянии. У города не доходило. Не доходили руки, скорее всего, до того, чтобы ее возобновить, построить, реконструировать либо не было денег. Но вот последний приезд госпожи Матвиенко, судя по всему, повлиял на это. И теперь лестница выглядит вот так. Кисловодской канатки. Пешком пойдем, Лед Крис? Нет. Почему? Нет. Смотри, какая красота. Я устану, конечно. И у прям елка рядом. Ah. А Вот это конечная точка можно сказать, кисловодского верхнего парка. Здесь вы сейчас смотрите, строится огромнейший объект. Это Олимпийский комплекс, где тренируется Олимпийская сборная России. Приезжают сюда все спортсмены, потому как тренировка в высокогорном, высокогорной местности, она очень хорошо влияет на развитие дыхательного аппарата, кровеносной системы и прежде всего выносливости. Помимо прекрасного вида, здесь еще потрясающий воздух. В воздухе витает аромат всяческих трав, жаль не передает камера всего этого, но очень рекомендую. Таким мы уговорили Лешу идти пешком по очень красивой тропе, чтобы не ехать еще раз, не спускаться вниз. Поднявшись на канатке на Олимпийский комплекс, можно спускаться вот по такой красивой тропе. Это недалеко, дорога все время идет вниз. Кто-то, как видите, экстремалы поднимается наверх. Но ну, мы сегодня пойдем вниз. И по дороге покажем вам еще много хороших мест, где можно остановиться. Да. Вот кто-то вот так вот бегом. Потихонечку спускайся. То, о чем я и говорил, что тренировки высокого местности унесла результат. результаты. отсюда с этой точки видно хорошо серпантинчик, по которому придется спускаться. Да, он крутоват, но все же это дышать свежим воздухом, запахом трав горных. И вот канатки уже с очередной порцией ленивых, те, кто не хочет спускаться ногами, спускается вниз. Ну, конечно, много они потеряли, посмотрите, какая красота. И опять же, повторюсь, потрясающий воздух. Немножко спустившись, мы зашли в одну из кафешек, которая находится по дороге. Мы взяли классический набор местных продуктов. Что у тебя, Леш? Сыр пирог. Хичины? Или хачапури, наверное, с сыром, да? Да, у нас чай с травами и чинахи. Чинахи с бараниной. Вот такой вот горшочек. Всего-навсего 250 рублей. Ну, вот это кафе, в котором мы сидели, находится вот в таком живописном месте. Не знаю, есть ли в России еще такие места. Сложно сказать, я очень много поездил по стране, но не видел нигде что-то подобного. Вот как раз вагончик поднимается. Ну что, мы будем опять спускаться потихонечку вниз. Если что-то появится интересное, я вам обязательно покажу. Но, ну, мне кажется, увиденного достаточно, чтобы приехать в этот город.